Пока не прошло две недели, оценивать нечего. Ну что, через неделю я перешивать уже, если что-то произошло, точно ничего не... Ну вот этот шов, он длинной. На мой взгляд, гениальная абсолютно методика, которая предусматривает очень много факторов, дает возможность использования и пластического материала, и ограни... без ограничений, да? и свободных десневых трансплантатов, и однослойным методом ее применять, отсутствие вертикальных разрезов, очень выигрышно, я считаю, для этого метода. По сути, конкурентоспособный Какой метод для устранения множественных рецессий? Тоннельная техника. Больше ничего. Но для тоннельной техники, опять же, требуются определенные клинические условия. Такие, как, например, широкое основание сосочков, да, или плотный достаточно биотип в области сосочков, иначе произойдет просто разрыв и... Неуспех, операции Есть определенная потом глубина рецессии при тоннельной технике тоже играет свое значение. Что либо нужно брать будет либо очень широкий трансплантат, чтобы 50% его лежало на принимающем ложе, а не на поверхности корня. Либо тогда уже использовать какой-то другой метод, когда глубина рецессии очень высокая. То есть очень много тоже подводных камней. Впрочем, как и у множественных рецессий, у них тоже есть да, какие-то свои неидеальные методы. У него тоже есть какие-то оговорки, но он на, из всех методов, э, туннельная техника и коронально-ротированная лоска это, это самые оптимальные. В общем, два метода, которые позволяют устранить множественные рецессии. Единственное, что для меня лично минус тоннельной техники, что применение пластического материала при тоннельной методике подразумевает только аутотранспланта, который мы не всегда можем забрать в том объеме, в котором есть рецессия. Вот это ее минус. По поводу применения в тоннелях мукографта, и Алладерма, ну вот на сегодняшний день я видела эти исследования, я видела клинические применения, их показывали недавно вот на симпозиуме в Милане, в Сан-Рафаэле в госпитале э, в прошлом году, показывали сами итальянцы, не получается у них там никакой ткани, там вот такая вот грануляция, и она потом в течение года просто уходит. А может от подобных случаях использовать APRA? А она у вас отвалится вся. В каком случае вы ее используете? Ну, то есть вместо мозговой оболочки. А давайте разберем. Смотрите. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Давайте разберем, для чего мы применяем пластический материал при устранении рецессии. Замещение. Да. Замещение ПРФ-мембраны в какие сроки происходит? Ну, максимально 21 день она замещается. За, 20, за 21 день не может заместиться полноценный вообще соединительный тканый, никакой комплекс. То есть там, в принципе, она просто резервируется, оставляет пустое место, и потом все это схлопывается обратно. Поэтому применение ее здесь просто не обоснованно. Поставить можно, смысла нет. Твердая мозговая оболочка в данный случае, поскольку ее биодеградация в течение, ну, в среднем пяти месяцев происходит, позволяет тканям постепенно замещать дефект. Именно поэтому она дает такой объем тканей, плюс ткань такую массивную. Именно за счет того, что она длительно-длительно позволяет замещаться. То есть, эта биодеградация очень постепенная происходит. У нее еще есть такое свойство, она на самом деле способна перерождаться в те ткани, точнее не она, она способна замещаться теми тканями, в которые она помещается. То есть вот если ее окружает костная структура, она будет реорганизовываться в костную ткань. Даже зачастую есть такие исследования по первому типу да, усталообразования. Если ее помещается в них тканный комплекс, она замещается в соединительной тканью. И так далее. Есть там и в мышцы, ее пробовали подсаживать. Ну, это доклинические, да, конечно, все испытания такие. Да, это Понятно, что не на людях эксперименты проводятся. Ну, то есть, у нее есть просто особенности такие. Но ПРФ бессмысленно использовать. Также, как Галина Борисовна не даст мне соврать, при воспалительно-деструктивных заболеваниях парадонта тоже абсолютно да, не, не имеет смысла. В парадонтологии, к сожалению, ПРФ-мембраны не, не могут широко применяться, потому что у нас длительность восстановления связки, другая длительность тканного комплекса, другое восстановление. И опять же, при воспалительных, например, каких-то условиях переыкновенно резервируется, от него ничего не остается, он просто не работает. А вы не думали ли о том, что любое хирургическое вмешательство, если у организма хорошие да, силы, и потенциал регенераторный, они вообще любое вмешательство способно стимулировать регенерацию, вообще туда ничего можно не положить, но плюнуть можно в это операционное поле? И он тоже запустит регенеративный процесс. Потому что вы повредили. Но это альтерация, это запуск регенерации. Как да, любой процесс, у него есть начало и конец. Так вот регенерация это сначала повреждение. Мы когда работаем с вами, устраняя рецессии, повреждаем комбиальные слои надкосницы. И это тоже является запуском регенеративных изменений что у кого-то из пациентов недостаточно этого потенциала. Это я не против PRF-мембраны, я ими работаю, но в других клинических ситуациях. Я вообще не против ничего. Но осложнения на самом деле у этого метода фактически такие же. Но вот еще есть какие-то нарекания от коллег. Я слышу не первый раз именно о каком-то косметическом таком временном дефекте, когда вот эти вот совмещенные иногда съехавшие какие-то хирургические совмещенные с анатомическим сосочком дают небольшое такое нарушение эстетики в области сосочки, как маленькие шрамики. Но, как показал опыт, они проходят в течение года. Особенно пациенты, у которых генерализованные рецессии второго класса и которых беспокоят некоторые другие вещи, а не шрамики на их сосочках. Поверьте мне, вообще их меньше всего волнует. Когда они не могут взять стакан просто прохладной воды и выпить его, или съесть кусок мороженого или горячий кофе, для них это уровень жизни просто меняется, поэтому они не рассматривают никакие шрамики нигде. То есть вот этот вот метод, он в большей степени именно для верхней Почему он и для нижней? Для я нижних, сейчас... В центральных лицах, он есть для нижних, только для нижних центральных листов он а, выполняется как корональное смещение. Просто для... да. Да. А в боковых участках делается один вертикальный разрез, а ротация происходит такая же. Ну, я могу сказать, что итальянцы, например, они сейчас вообще пришли к тому, что они, когда оперируют э, фронтальный участок нижней челюсти, они иссякают кусок мышцы подбородочной, чтобы не было натяжения. Ничего страшного в этом, в принципе, нет. Ничего, все там заживает, я делаю тоже, когда надо. Но у всего есть показания, у всего есть какое-то основание. Да? Ведь главное, врачебная ошибка – это неправильно выбранное лечение. И все последствия, все осложнения, по сути, они ногами, в 90% они в анализе, в диагностике и в выборе алгоритма. А все дальше технически, там, где вас подвел инструмент, ассистент, ваша рука, там, я не знаю, все что угодно, оно, по сути, потом заживет, зарастет и все. А вот если был не принципиально подход не тот, то что с этим делать, потом на самом деле мало кто знает. К сожалению, много... Очень э, таких пациентов с осложнениями после уже проведенных каких-то макогенгевальных вмешательств. И, э, с ними очень сложно и психологически работать с такими пациентами, потому что они уже не, не испытывают доверия к доктору. И с ними очень сложно и с местными тканями, потому что это рубцы, как правило, да, какие-то еще измененные уже, с тканный комплекс осложнение общее если мы применяем твердую мозговую оболочку надо помнить о том что она реактивность вызывает высокую организма это не аллергическая реакция это именно реакция местных тканей на твердую мозговую оболочку конкретно на нее может проявляться в виде отека или повышение температуры тела Но вот температура тела у меня всего раза три по моему наблюдению у пациентов повышалась может быть четыре Реактивность выраженная была пару раз. Чем интересен дан, данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных э, замещающих технологий. Вот здесь сидит очень э, такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет.